Стоп, только... стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Как вам красота? Ваня как будто прибухнул с утра. Я в Это я роллов покушал, не попил, не запустил и проснулся, как будто меня пчелы попусали. Да? Чуть-чуть левее, чуть-чуть. Слушай, -чуть. мне комплекс вообще безумно нравится. Ну, это элитка сочинская, ну, это, это, прям... это элитка. А что ты там спрятался? Заходи. Я был такой маленький, знаешь, там, когда у нас длинный коридор, комната, комната, комната. И ты пока от кухни дойдешь до детской комнаты, знаешь, уже это. Сейчас ну, знаешь, там классно, мы тушки идти по маленькой. Да, да, да. да на, на, на, на самокате поехал. Друзья, приветствую! Вы снова на канале Сочи Дв, Иван Колосов. И я Шамша, друзья. Давайте не забываем вот здесь подписываться. Сразу же. Вот она вся грядка, уведомления, лайки, колокольчики, друзья. Вот здесь ставим комментарии и. И мы продолжаем, собственно, наш обзор по квартиры с ремонтом, да, от нашего Владимира, от нашего ремонтника Владимира. Владимир все показался максимально лучшей страны, друзья. Мы сейчас находимся, там, такой да? Друзья, мы сейчас находимся в Покровском парке. Покровский парк вы все давно знаете, да? ну, правый литка, это, ну, и, литка. и литка, Это Это самый да? центр Сочи, находится на микрорайоне Светлана, да? Внизу Сам... у Светлана, да. Внизу Светлана, да, да, да друзья, да. самое главное, давайте, у нас свет, здесь потому что нам нужно как-то шевелиться руками здесь махать чтобы свет зажился ладно давайте рассмотрим в покровском парке есть две квартиры самое главное у нас есть Владимир наш горам наш надежный человек наш наш, тыл, партнер, да. наш партнер наш тыл наша опора когда э, вас друзья Которые приобрели себе квартиру, кто хочет себе приобрести сделать качественный красивый ремонт, однозначно миллион процентов только Владимиру. Давайте рассмотрим две интересных сумасшедших квартиры, видовых красивых нашем Покровском парке. нашем Покровском парке, да. Покровский парк уже год назад зашел потихонечку на ремонт, и все-таки локация шикарная. Комплекс сам себе классный, и естественно, естественно, здесь на ремонте экономить, ну, наверное... Нельзя. да, Да, на ремонте экономить нельзя, друзья. Все-таки не забываем, что мы ремонт с вами делаем ни на год, ни на два. Даже если мы с вами делаем квартиру для аренды, неважно, посуточный или долгосрочный все, но здесь, ну по сути, экономить нельзя, потому что квартиры с хорошим ремонтом, даже знаете, здесь они. Приятный глазу, они уходят уже в другую цену, и они у вас держатся подольше и потом реализовать будет квартир намного проще. Да. Друзья, самая проблема в городе Сочи это найти. Свет, включайся. Белый, вот. свет, свет, включайся. Вот, Друзья, самая проблема найти в городе Сочи доверенную строительную компанию по ремонту. Это наш Владимир, который 100% максимально открыто прозрачно, вам сейчас все покажем. Поехали, покажем. Доверие заслужил себе колоссальное. Да, действительно, мы смотрим на его работы, и знаете, что могу сказать? Здесь та же самая история, что с покупкой недвижимости объявлений много, народу много, толку мало. Да. Толку мало, да, поэтому, друзья, продолжаем обзоры и идем сейчас в квартиру. Поехали, посмотрим. Итак, друзья, давайте мы с вами рассмотрим 70 квадратных метров шикарнейшего бизнес-класса. Квартира уже на максимальной предсдаче. Давайте я вам кое-что покажу. Посмотрите, какая шикарнейшая, красивая ванна. Все из камня. Самуслу тут. Ну, альфу, туды, все есть, ладно. Сейчас здесь буквально еще вот немножко капельку времени и будет наполнение. Хотите, я вам покажу спальню? Вот наша будет спальня включается, понятно. Мне нравится люстра. Люстра это дизайнерское решение. Мы долго думали. И все-таки приняли решение, так самое главное кровать изголовье. Сейчас здесь будет висеть бра. Подвесной потолок все красиво. Цвет, стиль, наполнение. И у нас большая-большая, огромная гостиная, где здесь масса световых точек. Вот так у нас выглядит кухонная зона. Все из камня. Ну, сделано все. Красиво, дорого, богато. У нас вообще мне Покровский парк очень нравится. Виды, виды. Посмотри, какая она стеклянная, красивая. И вот он самое главное. Наш заслуженный человек, наш партнер Владимир, кому можно обращаться по ремонту, Владимир. Да. Можно мне да задать пару вопросов, Владимир? Сколько потребовалось времени на ремонт именно этой квартиры? Четыре месяца. 4 Абрам месяца. от бетона и 4, то, что 4, мы сейчас видим, да. да. А сколько еще времени потребуется на наполнение? Да, буквально ждем, ждем поставок и недели все будет готово. Отлично. Итак, Владимир, вот интересно, хороший вопрос. Квартира большая. Мне нравится цветовая гамма. Вот, я, мне тоже нравится. Если цветовая гамма э, в свежих тонах, то квартира становится она как-то а, больше, и просторнее. И дороже выглядеть. И дороже. Раз, два, три, четыре, пять. Пять цветовых точек, окна вот, все большие. Вот, Димир, mm. а кто вообще э, здесь принимал решение вот именно по такой цветовой гамме? Вот потолок вот такой. Потолок получается подвесной парящий, правильно я понимаю? Нет, это натяжной, о, натяжной гипсокартоновый потолок. Это не натяжной гипсокартон. Покрашены. Цветовая гамма, здесь как раз вот квартира делалась без дизайн-проекта, чисто по рабочим чертежам. Этот цвет просто очень распространенный, очень богатый. Из предыдущих наших объектов я поделился своим опытом, предложил заказчику и все так совпало. Ну, слушай, мне очень нравится, а, давайте Сейчас... от квадратных метров, а, получается вы собрали ее за 4 месяца полностью, mm -hmm. а вы зашли mm -hmm. в голову да, квартиру. Да, теперь у меня вопрос, собственно, вот именно по этой квартире, да, то есть мы уже посмотрели, пощупали, сколько здесь, вот прям конкретно здесь обошелся квадратный метр? Э -э -э, в районе 25 тысяч. То есть 25 тысяч, да, это... Да. Да. Слушайте, да. друзья, ну, а со своей стороны могу сказать, что это более чем хорошая цена. Я знаю, что цены у застройщиков, у некоторых на ремонт гораздо больше. Uh -huh. А действительно, квартира классная, мне приятно ходить, и больше могу сказать, из нее не хочется уходить. Да, понятно, что еще нет наполнения, наполнение будет там в течение недели, двух, условно. Да, но тем не менее квартира все, она уже на этаже. Uh -huh. Да, мне очень понравилось ковать, мне очень понравился санузел, и вот я сейчас сижу смотрю uh -huh. на кухню. Друзья, мои, на кухне шикарно. А ты представляешь, вот здесь она будет еще большин... большой телевизор, здесь будет еще стол, еще наполнение, полную шторы. Мы здесь будет уютно. Подожди, сейчас уют создаст. Квартира, да, квартира классная. Да, Владимир, ну тогда, что могу сказать? Что могу сказать? А, были какие-нибудь моменты, когда вроде бы вы заходите по ремонту, и что-то вот как-то пошло не так? Ну, может быть где-то что-то, стены кривые, может быть... Э... Ну, наша работа заключается, чтобы все в итоге было так, понятно, все криво-косо, мы это исправляем. Я Я пор... ага. Вот хочу с... задать, наверное, вопрос от многих наших зрителей. А, правильно понимаю, что у вас есть... Кстати, э, электрики, сантехники, штукатуры, маляры, э, плотники. Не полностью, не полностью. Да, да, то есть у нас э, и специфика фирмы нашей то, что мы не отдельно бригадами заходим два человека, три человека зашли на квартиру, а у нас поэтапно. Электрики сделали свое, сантехники свое, штукатурка. Кладка, стяжка по гипсокартону, плитка, то есть все все специальности, все. То есть у вас здесь не бывает, что одновременно заходят электрики, тут же штукатуры заходят, и тут же заходят там плотники, и начинается сборная солянок. Нет, э -э, пересекаемся так минимально. Ну, то есть. Да, можно теперь э -э, самое интересное вопрос, да, что сейчас по загруженности. Допустим, вот сейчас и человек смотрит. Наш youtube канал, у него квартира стоит в бетоне, не важно сколько стоит, вы в день стоять, а можно года, и два и три. Вот он все думает, сейчас я вам позвоню и скажу, да, слушай, ну я занят, а что мы запускаем? Ну, я говорю в виде того, то, что у нас не, не мы не бригадками заходим, а у нас идет конвейерное такое производство. Мы mm -hmm. постоянно в процессе и никак это постоянно... И не останавливаем, да-да-да. Еще самый главный вопрос, который многих мучит. Uh, у вас uh, в вашем штате постоянно все не те же рабочие, только, или у вас только, только, только они только те, же, те, же, да? те же? Если это электрик, который пришел вам несколько лет назад, то он только с вами. И с объектом на объект, с объектом на объект. Да, то есть. Вы уже каждого своего uh, работника знаете специфику работы, его да, качество. Да, то есть, да, потому да. что в дальнейшем это ваше лицо, это ваши руки. Да, вы как... Совершенно верно. И... И ребята друг друга знают и уже кто за что отвечает, и там уже все слажено, уже идет как mm -hmm. на как а Здесь действительно видна слаженная работа. Опять же, друзья, мы в силу своей профессии достаточно много видели разных ремонтов, но сюда заходишь и действительно понимаешь, что, что, ну, кайф. Слушай, ну за, за 3-4 месяца сделать такие площади, ну как бы я в Сочи не могу ни одного такого назвать. Кто может прийти и сделать? А постоянно... Я знаю, да, а, я, да я знаю, сильно затягивают. Да, а сильно затягивают, потому что нет людей, нет штата, а, нет электриков, да, да, да. начинают все друг друга искать, все друг другу работу предлагать, каждый набирает еще, знаешь, как это, накидывает свою маржу, а потом по итогу пришел вообще какой-нибудь человек, когда заказчик дает, допустим, образно говорит, правильно, Владимир, может быть, вы со мной согласитесь, может быть, нет, заказчик дает, допустим, за укладку плитки, образно говоря, полторы тысячи рублей, а какого-нибудь дяди Феде пришла до него цена 200 рублей. Вот он на 200 рублей я криво просто его положил. Да, так и есть, так и есть. Но все-таки да, у нас, да не только, не только в Сочи, но, наверное, во всей России, может даже во всем мире, есть много вопросов именно по ремонту. Да, друзья, но то, что мы видим, мы видим это своими глазами, мы щупаем и действительно, ну... Это маленько. проверено, да. да, это качественно. Оставайтесь с нами. У нас есть еще одна квартира. друзья. Давайте рассмотрим еще одну интересную квартиру, где в этом же комплексе Покровский парк Владимир уже дособирает практически квартиру. Ну, Но мне как бы, не стыдно ходить по таким квартирам, и хочется ну, быстренько... А пойдем? Пойдем. одну квартиру. Итак, друзья, давайте рассмотрим очередную квартиру. Данная группа. Квартира уютная, чистая. Чуть-чуть осталось упаковать ее. Здесь не хватает мебели. Но самое главное это решение контакта. Везде у нас декоративная штукатурка. Здесь у нас будет находиться кухонная мебель. Да, кухня у нас заказывается на заказ. Сплит система. У нас везде потолки парящие, потолки светящиеся. Это новый тренд такой. Самое главное мне нравится, знаете, интересное расположение. Распашные двери. Опа. Что здесь? Итак, друзья, давайте рассмотрим, что это у нас будет спальня. Спальня, такая тихая, приватная своя уютная зона, световая точка, сплит-система. С левой стороны у нас будет большой огромный телевизор, кровать, все дела. И самое главное, да, вот этот проход, новый дом и как бы квартира сделана так в виде. Ну, Скажу, концепция под стариной Я еще был в такой маленький шпиндик Когда у меня был коридор длинный Комната, комната, комната, комната Вот еще одна очередная большая комната Самое главное, смотрите какие юсточки. Кстати, хочу сказать, что вот этот потолок Какой-то безумно дорогой Квадратный метр этого потолка Стоит только материал 7 рублей Можно просто ошалеть это не обои, это декоративная штукатурка, диван, все супер красиво, нарядно. Вот такие может делать ремонты наш Владимир. Друзья, не перестаю удивляться, действительно, ремонт интересный, ремонт качественный, куда не сунься, куда вот глаз не ляжет, все сделано доходно. Да? Да. И самое главное, друзья, материалы в этой квартире у этого заказчика безумно самые дорогие, что-то с Германии, с Италии. Подвесные потолки, натяжные потолки, квадратный метр, говорит, 70 тысяч рублей стоит. Полностью всю эту квартиру упаковал за три месяца. Не хватает буквально только мебели, спид системы, ну и где-то развески. Помера, Часто из будки ну квартира, хочу сказать, вот ремонт, ты мне не знаешь, когда, ну, путина, да, когда ты собственник, ты плачешь безумно дорогие средства, большие денежки, да, и ты хочешь получить качественный ремонт. Миллион процентов советую Владимира. Да, друзья, если вы квартиру смотрите на перепродажу, однозначно такие варианты, блин, они просто вот так вот отскакивают, как, как, как семечки щелкаются. Да, потому что квартира когда с хорошим качеством ремонта, то заходишь, есть эффект вау. Да, это происходит очень, очень часто. Мы довольно-таки опять же часто бываем с покупателями на разных квартирах, да, на вторичках. И есть такое, что заходишь, как бы вроде бы локация хорошая, цена хорошая, но ремонт как бы. Хромай. Да, Хромай, да. Такие квартиры не стыдно продавать, их не стыдно показывать, и они дают хорошие прирост по стоимости. Потому что у нас народ такой в Сочи, что здесь готовы переплатить, да, и у нас да. Готов, готов народ переплачивать, да, было бы за что. Друзья, финалочка, да, мы потерялись. Да, Владимир да. это наш партнер, который отвечает конкретно за ремонты. За полностью наполняемость за то, чтобы вам вы приобрели квартиру и вам передали ключи, уже вот готовое решение, вы только пришли, поставили зубную щетку, повесили полотенчик, а тапочки футболку принесли или гриф в постели уже отдыхать. В общем, что могу сказать? Владимир, сто процентов не разочаруетесь, миллион процентов будете уверены, что будет качественно. и... Ну что, да. да, друзья, оставайтесь с нами, впереди все самое интересное, в следующем ролике мы покажем другую квартиру Минозерок, Минозерских Озерок. Да, и самое главное, в следующем видеообзоре не, не переключайтесь, друзья, будет именно а, отзыв для реального человека, который а, делал ремонт у Владимира, да, и послушаем, что ж этот собственник нам ответит на все... Да, все скажем, из первого Да, из первого пуска. Друзья, пока. не отключайтесь, до новых встреч, пока.